Александр, компания Текстиль Контакт вошла в рейтинг топ-20 лучших работодателей Украины. Как вам это удалось? Потому что мы лучшие, потому что ну, всегда приятно, когда награда найдет героя, но мы реально, наверное, отличаемся от других, и приятно, что это было отмечено экспертами.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 Три основных момента, на которых я э, остановлюсь. Ну. Есть два полярных подхода к управлению людьми — это люди самый ценный капитал и люди ценный, но быстро возобновляемый ресурс. Э, как Вы считаете, какой более эффективный в долгосрочной перспективе? Ну, Однозначно для меня люди самый ценный капитал. Бывают разные события, разные истории в любом бизнесе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 Каждый человек, усиливая друг друга на своем рабочем месте, это эффект синергии, это эффект того, что э, создать, ну, как в любом бизнесе или в спорте, да, э, команда звезда или команда звезд. То есть я считаю, что для нас команда звезда это то, что позволяет э, держать лидерские позиции на нашем рынке. Есть мнение, что счастливые люди приносят более высокие результаты и они более эффективны. Некоторые игроки рынка намереваются измерять и оцифровывать уровень счастья своих сотрудников. Будете ли вы прибегать к этим методам и как сейчас вы оцениваете уровень счастья своих сотрудников? Ну, насчет измерения счастья пожелаем успеха стартапу в виде счастьемера, который, если когда-то появится,